Добрый день, уважаемые коллеги! Значит, Сегодня расскажем о непосредственной методике. Ну, сегодня было очень много сказано по поводу этиологии, патогенеза, но немножко еще остановимся, что на самом деле в в России рак в структуре заболеваемости занимает третье место по частоте среди всех злокачественных образований и составляет до 28%. А наиболее частными причинами возникновения опухолей кожи являются частое травмирование кожи, из которого клеткам приходится слишком часто и активно обновляться, в результате чего теряется контроль над этим процессом. Любой тип облучения, генетическая предрасположенность и часто агрессивное воздействие на кожу, ну, различные хронические заболевания. А наиболее частыми локализациями левятся прежде всего опухоли головы и шеи до 80% случаев и дальше по 10% равномерно распределяется на опухоли туловища и конечностей. Как правило, чаще всего это одиночный узел, но в 10% встречается мультицентричный рост опухоли. Основные методы лечения мы уже останавливаться не будем. Мы сегодня будем рассказывать, ну, я в частности буду рассказывать непосредственно о криодеструкции опухолей. Значит, какие же показаниями для проведения криодеструкции являются? Это локализация опухолей в сложных анатомических зонах области лица. Как правило, преимущественно поверхностные поражения. Трудности закрытия раневого дефекта при хирургическом исечении а также ослабленные пациенты с тяжелой сопутствующей патологией и косметические требования. Что же является в первую очередь основными э, критериями успеха в проведении криодеструкции? Это, как правило, необходимыми условиями является эффективная теплопередача, достаточная продолжительность холодового воздействия и обязательно мониторинг и управление криодеструкцией. Как правило, это КТ либо УЗИ-контроль. Какое же оборудование мы используем э, на сегодняшний день? в проведении криодеструкции. На данном слайде о, указаны ну, различные варианты аппаратов. Первая фотография – это криодеструктор крио -иней. Он отличается от других тем, что у него нет активного оттаивания, то есть он оттаивает при обычной комнатной температуре, да, и тем самым длительность проведения криодеструкции может увеличиваться за счет этого. А с правой стороны два аппарата краса. это аппараты с активным оттаиванием, что в свою очередь позволяет быстро оттаять аппликатору, и тем самым время проведения криодеструкции может уменьшиться за счет этого. Обязательным условием также является УЗИ-контроль. Для чего нам нужен УЗИ-контроль? Прежде всего, мы на амбулаторном этапе можем оценить предварительно, насколько опухоль может распространяться в мягкие ткани. Для чего это нужно? Прежде всего, для того, чтобы определиться, можем ли мы пациенту предложить криодеструкцию, либо данного пациента все же рекомендовано будет направить на хирургическое лечение. Потому что... При неадекватной оценке можно, конечно, в свою очередь получить рецидив. А, на данном слайде представлены различные виды аппликаторов, которые мы используем в зависимости от локализации, в зависимости от размера и глубины распространения опухоли. А, виды криодеструкции тоже, в принципе, все уже были озвучены. Ну, бегло скажем, что существует струйная, аппликационная и пункционная криодеструкция. А, на данном слайде это изображение на специальных средах которые по своей плотности идентичны с плотностью кожи здесь мы можем видеть как разные аппликаторы на какую глубину могут распространяться естественно все это зависит от времени проведения криодеструкции чем дольше мы проводим криодеструкцию, тем глубже распространяется вот этот ледяной фронт ледяной шар а здесь несколько клинических случаев которые это язвенная форма базальной клеточной карцином. Мы Видим, что различного рода пациенты приходят с различными запущенными случаями, и мы им предлагаем различные варианты лечения. Это узловая форма пигментированной базальомы и узловые формы локализации на лице. Здесь также узловые формы различных локализаций. А на данном слайде изображены ну, основные этапы проведения криодеструкции. Здесь у пациентки базально-клеточный карцинома медиального угла глаза. И тут также мы должны понимать, что эта зона очень сложная. Мы должны амбулаторно оценить возможность проведения криодеструкции, потому что с учетом прохождения слезных протоков в области медиального угла глаза, ну, самого глазного яблока, ресничного края, мы должны понимать, сможем ли мы это все осуществить криохирургически. Если доктор уверен, что он может, э, уверен в своих силах, то мы таких пациентов берем. Если же у нас есть хоть какое-то малейшее сомнение о том, что мы можем провести э, криодеструкцию нерадикально, мы таких пациентов отправляем все-таки на хирургическое сечение. Однако в данном случае... Плюс проведенной криодеструкции является косметический эффект. Если пациентки планируют хирургическое сечение, конечно, мы укрыть дефект без ротации лоскутов не можем. Как правило, это большие разрезы, это хоть и косметические швы, но все равно криодеструкции уступает в этом плане. Здесь, значит, под местной астезией пациентке производится биопсия экзофитной части опухоли аккуратненько срезается скальпелем и замораживается при помощи аппликатора. На последнем слайде это гемостаз, и в последующем пациентка без рецидива наблюдалась длительное время. Здесь также имеется другой клинический случай, это пациентка с базальной клеточной карциномой опухоли кожи щеки. Точно так же образование само по себе около 5 мм мы видим, оно также истекается под место анестезии, как можно видеть на 2 слайд... втором и третьем слайде. Экзофитная часть полностью Иссечена, дальше происходит заморозка, и как мы видим, что э, с учетом того, что у нас опухоль была хоть и 5 миллиметров, то мы распространяемся за пределы, ну, здесь точно даже больше, чем 3 миллиметра. и на последнем слайде мы уже видим состояние после гемостаза, гемостаз можно и лазером провести, либо коагулятором, и все довольно красиво, имеется перифокальный отек местный, но в целом э, абсолютно спокойно пациентка уходит с сухой ранкой и ничего не беспокоит. Главное, в последующем все это активно ухаживать за ней. Существуют также те случаи, когда имеются очень большие объемные опухоли, большие распространения, и мы не можем, и точнее, мы просто не имеем возможности большим аппликатором все это делать. Либо у нас такие аппликаторы, которые ну, раз 20 надо будет аппликатором прилепиться, так скажем, и да... Поэтому мы используем так называемый марлевый накопитель спрея. В чем от себя заключается? Мы просто обкладываем марли именно зону поражения и при помощи струйного метода просто распыляем на это марлевые ткань и, так скажем, используем их в качестве аппликатора. Такая методика, конечно, не всегда используется, довольно редко, но имеет место быть. А также еще один клинический случай, как где также мы применяли марлевый накопитель спрей Это пациентка с базально-клеточной карциномой скуловой области. Пациентка не хотела реконструктивной операции и настояла на именно проведение местной криохирургической операции. Здесь видно также, что выход за пределы опухоли осуществлялся. И это все было под общей анестезией. В данном случае гемостаз после операции. Мы видим массивный перефокальный отек в первые дни после операции. И на правой фотографии это уже состояние, это через полтора месяца после криохирургии. Почему мы, в принципе, таким пациентам можем предлагать? Ну, во-первых, некоторые пациенты категорически не хотят хирургическое лечение. Вот, и больше настроены на криохирургический метод, с учетом того, что они могут самостоятельно дома это все либо по месту жительства в поликлиниках обрабатывать. Поэтому мы идем на такие. Ну, и пункционная кроводеструкция, о ней Георгий Георгиевич рассказал, да, мы уже ее активно применяем в нашем институте. И какие основные, важные положения? Знание, опыт врача и современная аппаратура. Конечно, все эти хорошие цифры о том, что низкий риск рецидива до 5%, это все, конечно, здорово, но прежде всего самое основное – это опыт врача. Мы уже прошли долгий путь достаточно, уже больше 10 лет мы занимаемся криодеструкцией и, конечно, сформировали какой-то свой опыт, и нам уже проще понять, каких пациентов мы можем взять, каких пациентов стоит все-таки обсуждать на... для хирургического вмешательства. Поэтому не всегда все так просто, как кажется на первый взгляд. Не все локализации мы берем именно на криодеструкции, все это обсуждается на консилиумах, и это все действительно требует большого внимания. Также важным положением является, что зона оледенения не равна зоне крионекроза. То есть, как правило, о чем говорил Георгий Георгиевич, что центральная зона, конечно, это зона максимального поражения именно холодом, а вокруг уже, конечно, зону мы должны внимательно очень следить, потому что вокруг зона не отмораживается так, как мы хотели. Площадь оледенения не равна ее глубине. Время адгезии должно соответствовать экспозиции. Минимум два цикла охлаждения и оттаивания. Как правило, мы в своей практике используем три цикла. Это минимум. Конечно, можно использовать и больше, но это все на опыте врача, так скажем. А обязательная пауза после оттаивания. В среднем до 5 минут. Ну, в зависимости от использования аппаратуры, если э, аппарат э, имеет активное оттаивание, конечно, может быть и меньше. Если пассивное, то, конечно, минимум 5 минут. Общая продолжительность процедуры в среднем занимает до 30 минут. Также является важным положением то, что мы должны информировать пациента об уходе за то есть мы пациентов отпускаем. Как правило, пациенты уже в амбулаторном режиме к нам приходят а через определенное время после проведения криодеструкции. Они самостоятельно дома ухаживают, должны понимать, что это будет отек, что будет промокать ранка, что, что ранка будет покрываться корочкой. Ну, то есть какие-то конкретные моменты пациент должен внимательно понимать и знать, потому что у пациента будет возникать вопрос и в последующем пациент будет пугаться от того, что с ним происходят какие-то непонятные вещи. И обязательный контрольный осмотр через 3 месяца. То есть, первый год мы пациентов от 2 до 3 месяцев наблюдаем. То есть, минимум 3-4 раза в год мы пациенты наблюдаем первый год. А дальше мы уже, уже раз в полгода и в последующем уже раз в год. Вот. Ну, в целом, спасибо за внимание.